Здорово. Ну...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 Все мы довольно часто сталкиваемся с такой проблемой, когда мы просто-напросто устаем дико фармить, постоянно работать на разных работах и поднимать бабки на барвихе РП. Абсолютно каждый, я уверен, сталкивался с данной проблемой. И конкретно в этот момент большинство игроков допускают самую глобальную ошибку в плане своего развития на проекте. Большинство просто-напросто от нечего делать, собрав, заработав огромную сумму денег, идут спускать ее в казино, чего я тебе категорически не советую делать ведь на проекте существует масса различных развлечений таких развлечений которые тебе помогут отвлечься от дикого фарма от постоянного заработка да И благодаря данным развлечениям также можно спокойно неплохо подзаработать К примеру когда ты устал работать ты можешь заняться прокачкой своего персонажа в плане танцев довольно интересная тема особенно это полезно тем кто любит весело проводить время со своими друзьями ну или просто-напросто запиливать какие-нибудь крутые видосики на барвихе существует достаточно большое количество различных крутых танцев и данные танцы мы с тобой можем изучать на пляже пляж доступен нам с тобой через команду слэш gps находится он на окраине города барбиха здесь мы с тобой можем раз в полчаса прокачивать своего персонажа конкретно в плане танцев и естественно по мере прокачки ты будешь изучать все новые более крутые танцы да здесь ты конечно ничего не подзаработаешь но и не потратишь скорее просто-напросто приобретешь для себя новый интересный опыт также ты можешь попробовать себя в ufc боя найти себе оппонента, конкретно какого-нибудь соперника и подраться с ним за деньги. Минимальная ставка составляет 5000 рублей. Также благодаря данным UFC боям здесь можно получить крутой аксессуар в виде чемпионского пояса. Чтобы его получить, тебе нужно победить 10 раз подряд. По одному разу за каждый день. То есть буквально 10 дней подряд по одному бою в день ты должен выигрывать. Тут ты можешь договориться со своим другом. Грубо говоря, 10 дней подряд выигрываешь, ты получаешь пояс, потом ты помогаешь также сделать это ему. Итак, через 20 дней у вас будет у обоих крутой новый аксессуар в виде чемпионского пояса. Ну или ты просто можешь тренироваться, изучать новые стили боя и также прокачивать своего персонажа. За тренировку, конечно же, придется заплатить. Здесь ничего сложного, просто колотишь по груше, набираешь определенное количество очков и изучаешь новый стиль боя. Также на проекте существует масса различных игр. Регистрация на мероприятие находится недалеко от боу рынка. Здесь ты можешь поиграть в такие игры как Net for Speed, конкретно гонки, игра в Counter. Страйк – это стрельба между игроками. И, наверное, одна из самых интересных игр – это Among Us. Здесь, конечно, придется собрать компанию друзей. Также на Барвихе ты можешь вызвать кого-нибудь на дуэль, сделать определенную ставку и сорвать банк. К примеру, если ты неплохо стреляешь, за каждую дуэль ты можешь зарабатывать до 100 тысяч рублей буквально за 10 секунд. Но при этом ты можешь и потерять. Так что советую здесь быть аккуратнее и выбирать более слабых соперников. А Помимо всего этого, в зависимости от прокачки твоего уровня, в зависимости от того, какой у тебя уровень на данный момент, тебе будут доступны крутые квесты, за которые ты будешь получать обалденные награды. К примеру, если у тебя 10 уровень, ты можешь пройти линейку квестов, за которых ты получишь неплохой аксессуар в виде сумки Louis Vuitton. Если у тебя 15 уровень, ты также можешь пройти линейку квестов и получить крутой аксессуар в виде вот такой вот гитары. На 20 уровне ты сможешь получить 13 iPhone, Ну а на 25 уровне ты получишь один, наверное, из самых лучших аксессуаров на сегодняшний день на Барвихе, а именно электро самокат и причем это не просто аксессуар это тот аксессуар с которым ты сможешь взаимодействовать это твой личный транспорт который у тебя будет всегда при себе в твоем инвентаре тот транспорт который поможет тебе решить большинство твоих проблем и выручить в самый неудобный момент я уже миллион раз говорил про электросамокат и что это наверное топ-1 транспорт на сегодняшний день на проекте опять же лично по моему мнению помимо этого нам с тобой еще доступны игры в кальмара к примеру игра зеленый свет красный свет проходит вообще на изи. Буквально за пару минут ты можешь заработать 10 тысяч рублей, сделав ставку в 1000 рублей. Плюс ко всему сейчас многие хвалят сахарные соты. Судя по всему, сахарные соты наконец-таки заработали и за них стали выдавать денежный приз. По собственному опыту хочу тебе сказать, что данная игра отлично тренирует терпение и выдержку. И также, буквально за пару минут за прохождение сахарных сот ты будешь получать 100 тысяч рублей. Многие ребята уже неплохо так нафармили благодаря данным сахарным сотам. К сожалению, Зима закончилась и у нас убрали отличное мероприятие такое как спуск с горы, по которому я реально буду скучать и ждать с нетерпением прихода следующей зимы только как минимум ради этого мероприятия. Довольно веселое, неординарное мероприятие, за которое мы также получали довольно неплохие деньги. Как ты успел заметить, на проекте существует огромное количество развлечений, развлечений за которые мы также можем получать деньги, развлечения которые нам помогут с тобой отвлечься от постоянного дикого фарма. И помимо всего этого, в какой-нибудь свободный вечер ты можешь собраться со своими друзьями в баре барвихе немного выпить, расслабиться, послушать отличную музыку и просто потанцевать, познакомиться с новыми людьми, завести приятных и полезных знакомых, которые также помогут тебе скоротать время. Также на проекте у нас еще существуют еще и контейнеры, но контейнеры, лично как по мне, это что-то из сферы того же казино, в которое я тебе категорически не советую ходить. В казино выигрывают единицы, а большинство в в основном теряют все свои миллионы. Цени свое время и отдавай отчет тому, как много сил ты потратил на заработок этих денег. Так что если ты просто-напросто устал, в какой-то момент я предлагаю тебе отдохнуть и обратить внимание на все доступные развлечения на проекте. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, Год, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!